Я Вален Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Изо дня в день». Если вы изо дня в день будете что-то делать, направленное к одной цели, допустим, вы решили заняться спортом, вы каждый день двигаетесь к своей цели, занимаетесь. Не слазьте с вторника, ходите в гимнастический зал, поднимаете тяжести, бегаете, занимаетесь любым видом спорта то в конечном итоге вы добьете своего. Если вы пишете книгу, не останавливайтесь. Пишите ее каждый день. Пусть с переменным успехом, но не, отдавают, не давайте возможности себе просто отдохнуть. И тогда вы ее напишите. Если вы решили стать, допустим, бизнесменом, работайте изо дня в день, постоянно. И рано или поздно ваши плоды будут заметны не только вам. Так в любой сфере жизнедеятельности. Если вы каждый день не топчетесь на месте, но что-то делаете, хотя вам иногда кажется, что вы делаете все холостую, плодов не видно, то тогда вы добьетесь всего. Поймите очень важный момент. Каждый ваш труд, каждый ваш день прожитый не зря. Это маленький кирпичик в стену. В стену вашей жизни, вашей судьбы, ваших реализованных желаний. По сути, когда, допустим, Каменщик ложит стену, по одному кирпичику стена не вырисовывается, и кажется, что он почти стоит на месте, работа его почти не двигается. Но за два, за три дня, за неделю, за месяц видно огромное количество кирпича, которого, которого он положил. И отойдя в сторону, вы поймете, что стена огромна, работа проделана колоссальная. Так и ваши дни, которые, как вам кажется, со стороны незаметны. Иногда люди думают. «Сегодня я отдохну, завтра будет еще день». Так они, как говорят, как говорится, сачкуют, пропускают дни. И тем самым вы делаете огромные ошибки, это шаги назад. Когда вы пытаетесь идти вперед, останавливаться нельзя. Но те люди, которые останавливаются, считают, что нужно передохнуть, они отодвигаются назад, семимильными шагами, вас отбрасывает, Вы уходите от мечты, от идеи. Каждый день, если вы будете двигаться к своей мечте, вы добьетесь рано или поздно того, что хотите. Можно бить стену молотом в одну и ту же точку постоянно, в конечном итоге она сначала даст трещину, потом рассыпется. Так любые знания, любая профессия, любое начинание бейте в одну точку, не сдавайтесь, обязательно добьетесь своего. Очень простой пример. Допустим, у вас перед глазами есть кувшин, вы будете по капле его наполнять. Это очень долго, согласитесь, по капле наполнять, к примеру, 5-литровый кувшин. Но пройдет ни много ни мало, полдня, и вы заметите, что кувшин почти полон. Она а утром он будет переполнен. Так и ваши желания, ваши действия, если вы будете каждый день, по капле, день за днем, что-то делать, что-то менять, двигаться, стараться, пусть это будет незаметно, то пройдет месяц, год. Может быть, 10 лет значения не имеет, все зависит от того, сколько вы в этот кувшин капаете по капле либо по кружке, и рано или поздно вы поймете, что вы были правы. Отдыхать нельзя, передыхать нельзя, никаких остановок, никаких возможностей что-то переосмыслить. Двигайтесь, бейте в эту точку, капайте каждый день в свой кувшин, либо заливайте туда литрами, но не останавливайтесь ни на мгновение, и всегда у того человека, который понимает этот принцип, что нужно работать каждый день над собой, что нужно делать каждый день хоть по чуть-чуть, хоть понемногу, у этих людей всегда все срастается, у этих людей всегда все получается, эти люди достигают желаемых высот, этим людям завидуют, этих людей уважают и боятся. Будьте одним из них, будьте победителем, не останавливайтесь и за дня в день работайте над собой в направлении своей мечты, цели и поставленным планом. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.